Очень интересует вопрос восстановления позвоночника. Скажите, я правильно понимаю, что каждый позвонок проявлен и на макроуровне? Например, вы описывали сотворение мира, как ходили по бордо-каналу и там были уровни. Могут ли эти уровни быть проекцией каждого позвонка в позвоночнике человека? И по сути, восстанавливая позвоночник, я восстанавливаю свою возможность подняться на верхний уровень. И одновременно также идет проекция и по древу жизни. И одновременно каждый позвонок – это ведь и мировоззрение, правильно? Тогда в таком ракурсе вопрос. Что такое межпозвоночная грыжа? Вопрос очень правильный, интересный и обширный. Потому что за этим как бы простым вопросом скрывается ну, гигантская мировоззреническая платформа. Можно вспомнить Александра Сергеевича Пушкина «В чушуе, как жар горя, 33 богатыря». Это все о том же. А 33 трех годах жизни земного служения Иисуса – это все тоже позвонки. И каждый позвонок позванивает нам о новых возможностях. У нас пять чувств. Это то, что мы сейчас имеем как бы в своем распоряжении – а чувствовать это инструменты, инструменты восприятия. Так вот, каждый позвонок человека это новое чувство. То есть это наш потенциал развития, который в свое время, собственно, и показал Иисус. 33 богатыря это наш позвоночник. И когда он в норме, то у нас, естественно, есть возможность восхождения. Причем надо понимать, что ну, в древности ведь не просто так говорили, что вверху, то и внизу. То есть вот мы, самый нижний, так сказать, фрактальный уровень реализации космоса. И у нас 33 позвонка. Но если высший уровень, например, человек Вселенная, у него тоже есть позвонки. И вот, восстанавливая свои позвонки, мы одновременно восстанавливаем полноту человека, вселенная. То есть понимаете, как все связано. То есть все это на разных фрактальных уровнях, но оно подобно одно другому. И вы правильно говорите о том, что каждый позвонок это мировоззрение. Ну мировоззрение ведет к пониманию. Каждый позвонок наращивает наши мировоззренческие потенциалы, но все идет в сумме мировозрения к миропониманию. Оно едино. Позвонков-то много мировоззренческих, а миропонимание одно, и оно божественное. Мы можем какие угодно. Виктора развития выбирать, но все равно все придет к единой точке Божественного мира понимания.